Пушистый зря, сегодня мы будем изучать алфавит А. Антропоморфизм. Идея антропоморфизма ⁇ это наделение животных, предметов и явлений человеческими чертами, например, способностью говорить. Б. Биофур. Биафор – это участник фури-сообщества, интересующийся модификацией своего тела с целью стать биологически ближе к своей фурсоне. В идеале, это полная трансформация в избранный облик шерстью, хвостом, звериными органами чувств и другими особенностями. Неизвестно, будет ли это возможно в будущем, но текущий уровень технологий пока не позволяет реализовать такое ни эстетически, ни рационально. В. Вертпэт Тенденция ухаживания с виртуальными мультяшными зверушками в форме игры. Такие игры подразумевают взаимодействие игрока с питомцем. Кормить, убирать, лечить, растить и так далее. Чаще всего в приложениях на смартфонах и в социальных сетях. Прородителями таких игр являются игровые устройства Тамагучи. Г. Гибрид. Существо, сочетающее признаки нескольких видов животных. Гибридность популярна фури и особенно удобна, когда хочется в одном персонаже выразить симпатию к нескольким разным животным. Д. Драма. Жаргонное ироничное название споров, волнений и скандалов в сообществе. Е. Енот. Ну, тут все понятно. Опа, здорово! Я просто пролетал мимо, но решил поблагодарить вас за донаты. Спасибо вам огромное! Ведь при помощи вашей поддержки я приближаюсь к приобретению фурсиута. Ну а если вдруг ты тоже захочешь задонатить, то ссылочка в описании. Все, все, не отвлекаю! Приятного просмотра! ЖЕ, же организмы. Фурсональные лаподисменты, пожатия и прочее. Ну, вы понимаете. З. Зооморфизм. Принцип идеи такой же, как и в антропоморфизме, только целью морфизма является животное, а не человек. И. Инониморфизм. Существо из неживой материи или чье-то тело является неживым предметом. Как правило, у этих существ нет внутренней механики, которая бы объяснила их подвижность. И если даже природа в существа указывается, то обычно это магические или потусторонние силы. Такими персонажами могут быть машины, игрушки, здания планеты, даже стакан воды. Любые неодушевленные объекты. И краткое. Ив. Общее название для всех видов порнографии с участием антропоморфных животных. К. Квадсьют. Ростовой костюм обычного четвероногого животного или квада. Л. Лопоморда. М. Маскот. Дословно, это персонаж талисман, представляющий какую-то деятельность, коллектив, сообщество или организацию. Н. Няшка. О. Обратный фури. Это шуточный или ироничный термин, означающий интерес подобный фуревому, но в чем-то противоположный. Например, антропоморфное животное, желающее стать человеком. Фури – персонаж, увлекающийся людьми, поклонник Фури, увлекающийся антроперсонажами больше, похожими на людей. П. Плюшка. Нет, не это плюшка. Плюшка – популярный термин у русскоязычных участников субкультуры, означающий мягкую игрушку-животное. Р. Ролка. Ролевые игры в чатах — это игры, в которых вы создаете вымышленного персонажа и взаимодействуете с другими персонажами других авторов, как правило, посредством интернета. С — Серая Морда. Это уважительное обращение к старожилам фори-фэндома. Слово «морда» не носит унизительного характера в данном контексте, но в текущий момент это обращение используется либо по отношению к персонам, которые провели в фэндоме определенное время, 5, 10 или 15 лет, а либо по отношению к персонам определенного возраста 30, 40, 45 или 50, согласно субъективным представлениям. Т. Тавр. Существо с гуманоидным торсом, соединенным с телом замортного зверя, аналогично к имдавру. У. Укроп. Ф. Фурсютинг. Фурсютинг дословно означает ношение фурсиута, часто подразумевая публичные прогулки в нем по городу или на природу. Фурсютинг является одной из форм косплея. Ха. Хуман. Слово «хуман» или же «хьюман» Часто встречающиеся фурифэндами обозначение любого человека, не состоящего в Это слово имеет немного пренебрежительный негативный оттенок, если употребляется для описания реального человека. С. Ценитель Ч. Чиби Стиль пришедшей Фури из аниме манги. В нем персонажи стремятся изобразить преувеличено милыми, с подчеркнутыми или гипертрофированными детскими чертами. Ша шиншила. Ша, Щука. Капец, я оригинальный. Э. Эй! Hey. Ю. Э, юруми. Я. Яшка. Что-то новое узнали, отписались ко внизу, чтобы ломтик вам и дальше клипал всякую фигню. Кто писал этот сценарий? Кстати, заходите в гости на уют и классный мерч, что внизу вас ждет по ссылке, а кто жмякнет, молодец!